И всем снова здорово, с вами еще раз на связи я Ванёк, и мы с вами продолжаем проходить GTA 5. Я немножко там поиграл, погулял по этой карте, немножко тут с Ломаром прошел. миссию. ой, блин, ребят, стоп. извиняюсь, ребятки, тут настройки, тут звуку нету, звуку аудио, вот громкость музыки, громкость звуков, так. F1 все стоит на полную громкость звуковых усиление диалогов. На, ну на пускай на такое будет и назад надо на назад надо на назад надо на плечошки съезжай на бочку пропусти людей я сейчас пропущу что-то кое-что прям при... чувак шутки у тебя а черт ну вот срань копы не сайт у нас все документы нам не пофиг объясняться будет сам, увидимся в салоне Хрень, буду им от полицейских. И пытаемся ехать по Прам, блин. Ребята, пытаемся правостороннее движение. Тут ни левостороннее, ни в... С... Ни... <с если полицейский вас, види вас видит, трава медаль красным и синим цветом. Звезды розыска начинают мигать. на Сектор обозначающий зонки вас розыскивает. Так. Вот в переулке, вот... Вот тут вот все Выставите машиндилера, даже есть задание, есть задание, не вижу препятствий. Так X пристегнуться, сидя в машине, так X, блин, ну ёжкин кошкин, ну, ну, я жму на X на ну, черт, Ну, он не жмется. О, низкое посадку машины, блин, а мне нужно, выс... чтобы машина была с высокой посадкой. О, дама. Девушка! Ай! Тут что-то невидимая стена, что ли, тут, мне дублин блин! Поезд! поезд ребятки поезд поезд поезд поезд, поезд это ту, ту, ту, олимпик и ну, сегодня 9 мая, ну да, я хотел поиграть на самом-то деле в игру про войну, ну так как военные игры мы с вами будем играть немножко попозже. Так скажем. На. Влад, тебе повезло, 12 мая будут игры военные. Это автосалон Симона. Здесь Франклин может получать задание. Ага, знаю, видел уже этот салон автосалон. Не на запись. До записи. О. Эй, Нига. Чё? Чё, Симон? Чё, Саймон? Этот Татарасист меня оскорбил. Эй, дурило. Чё, как? Кого ты называешь Нигером? Не, я никого не называю Нигером. Что за херня? В смысле? Слава на букву. Я, в смысле, это круто. Я так не говорил. Вообще-то. Он так не говорил. Так, ну, тут звук на сто. Ну что, Джиммин, ты точно стал мужчиной? Тогда сди за руль, и докажи это. Ладно, конечно. А, там новая машина. У каждого персонажа есть свой уникальный транспорт. Ну вот. Вот на... Сядем вот за эту. За эту, на эту, на F. Нажмем. Че, может пойдем отсюда? Направляюсь в дом Франклина. Ну ладно. Можете установить на приложение iFruit на свой смартфон для площадь, который поможет вам в игре. Например. Едем домой к Франклину. Левый альт, чтобы узнать о Франклине. О навыков Франклина. Не, ну позже, ладно, будем сделаем это попозже немножко. GTA 5! Не GT. Гат... Эй, ты же гроши, брат! Как я завалю взрослую горячую сучку, если она в кармане с шаром покатит? Перед тем, как ты выживаешь, перед твоей тетей Денис, у не такая Все витамины в задницу ушли. Так, стоп. Паркуй в своем гараже. Сохраняйте транспортные средства. Паркуй в своем гараже. Так, ну припарковались, ладно. Ф. Франклин, выходим. Чё? <свист> <свист> Не, ну, прошли мы уже первую миссию сами. Блин, чувак, как же дома. Ч, -ч можно тебе на берлогу-то? Чувак, ты отвалит. Увидимся на работе. Нигер, нельзя так ненавидеть всех, кто рядом, если ты свои мерзкие пальцы. <свист> <свист> Ой, или еще лучше. Может, они ж тебе позвонит. Если когда-нибудь перестанет трактаться. Или адвокат, или с кем там на тракте. Нигер. Нигер! Чё? Первый доступный парикмахерский. Постить парикмахер козел, О, зайка. Кто бы говорил? Ой, он здесь. Мы ходим друг к другу по головам, и это неправильно. Кыш, кыш. Уйди отсюда. Уходи отсюда. Ну ладно, малыш, увидимся там, понимаешь. Мальчики, я на телефоне не подслушиваю. Подбирать аптечки или купить что-нибудь сысное в торговых автоматах или в магазинах. Сохранить. Ну, тут, собственно, все понятно. Как в GTA San Andreas, как в GTA 4. Ой, тут может переодеться. Чё? Так, это... Это чё за задание? Это чё за задание-то, блин, ну, статистику. Так, навыки. Франклин. Тревор. Тревор. Майкл Франклин. Ну, ладно. За Франклина пока что поиграем. Выполнено. Внимаем в ячейке. Уже на пролок Пролог 0.8. Дам перезаписать данные в ячейке с текущими игровыми данными. Есть. Отсерпт. Эээ. Энтер. Пост прихождения Выполучить. Эм. Расширить. Что? А, а Это. Блин, как я прошел. Добавим контент в Social club клаб. Без царапины, Франклин и Ламар. Выполнить задание. Может выбрать в разделе. Игра меню. В меню паузы. Или пройти. На, заново. Хоть сюжета это не повлияет. Да. В первом доступна акробатика. Аэробика. Аэробатика. Аэробатика это чё, это, ну, типа на карте? Так, а стопа. Эм. Левый альт, F1, F2. На F2... Интернет подлючит. F1 на... М. <свеч> М. Либо так, либо это М. Нет, это М. М. стоп стопа на эскип так куда дальше а так а дальше есть 10 одно задание так тут ч ⁇ за задание а тут может это короче поехали сами на причал на пирс или как его там говорится да на пирс поедем с вами ребят а это моя тачка кстати а, F. сесть в нее поехали в разделе геймпад меню настройки можно включить опцию прицельнее во время... Симон, так. Саймон. Сёма. Франклин. Чё, как. Рынок полумёртвый, приятель. Ликвидность на нуле. Жми сюда за новым списком. Ладно, за это как смогу. Не, ну, я на самом-то деле и так заеду. Вот, Симон. Икс жмите X, перегибаться сидя в транспорте S, значок Саймона, направляюсь не может получить работу новую работу, а F а. слепиндок а немножко переиграл, да, переиграл Q, чтобы вывести экран на селектор радиостанции. затем Q, чтобы вы M, эм, эм, так Контакты и нет.. и нет, ну. На бэкспейс, на бэкспейс, на.. А -а -а. You can't find the page а you looking for. То есть, если вы смотрите. Сейчас за дорогой, вы не можете это посмотреть. Ну, ладно, выходим. К Саймону, к Семену едем. Сервисинг. Сервис центр. Сервисинг. Саймон, чё? Семен, чё ли? Тебе нужна? На F выйдем. Саймон, хей, ватсап, мэн. Так, стоп, а где Саймон вообще? Сам Саймон, по идее, должен быть тут. Как мне кажется. Ладно, ребята, первую миссию мы с вами выполнили. А следующую миссию будем проходить с вами в следующей серии Давайте, ребята, всем, короче, до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях GTA 5. О, Саймон. Ну ладно, Саймон, увидим первым делом. Как я рад тебя видеть. Очень рад. Давай обнимемся. Слушай, чувак, мы ведь работаем вместе уже несколько месяцев, так? Именно поэтому я сейчас раз все объявляю. Тебя работникам месяца Чё, круто да поздравляю выбрать было не очень просто да уж я ламар я твой двинутый племянник саша Слушай, тебя подчонок все такое но мне надо расти да я только делаю что позволяю помыкать но и я ничего в моей жизни всего у тебя хочется и я застал. на объясню почему это невозможно чего Сегодня мы отбираем тачки у придурков, которые купили их за облачными процентами. За облачными процентами. А завтра... У нас большое будущее, сынок. У тебя никогда не было черного сына? Но я не оказался бы от такого сына, как ты. Тук-тук, нигеры. Привет, ломаю, Привет, Сами, Как дела, приятель? Как дела, приятель? Йо, брат. Наш Шанглин стал работником месяца. А? а? Ты что прикалываешься, чувак, нас с тобоих разводят, дабрость, приятели, серьезно. И после этого, как я жопу ввалил на эту, чувак, забей на эту херню. Я пытаюсь найти херня, говорю, что если я хочу по ее получить, мать твою, эту награду, не насрать о чем идет речь, понял, да? Я всегда иду, я всегда играю по-крупному. Иду на все без тормозов. Если есть сраная таблица результатов, я хочу быть в самом верху, ой, чтобы... Короче, ребят, сами почитайте субтитры, потом жопу зачем и сами. Как начать сегодня? Дай мне шанс. Сегодня пусто, ведь есть... Это банк Химмена, пляж Распуччи. Состоит в какой-нибудь банде. Когда он брал бра банк, мне голов не пришло спрашивать об этом. У нас есть дельца, работник месяца. Иди нахер, чувак, пошли работать. Я свою красавицу, тачку, вот эту вот, обожаю ее, честно, честное слово, обожаю. О, а, а, а, а, а можно было бы эту взять на самом-то деле. Ламар со мной или нет? Нет, ламара нету. Ух, это хорошо, на самом деле. Так, стоп, а на эскейп надо посмотреть. Так, я еду напрямо, потом направо, потом налево, потом прямо. Направо. А, вот чего мы же могли на вену? бич. Езжать веспучь бич. Мне сейчас надо направо ехать. А тут не заботься о людях, которые на машинах. Тут без поворотов. Просто объявляют. Красный, зеленый, желтый, синий. Красный, желтый, зеленый, без поворотов. Движение без поворотов. Мудел, который байк в агус кажется лосинус. Ага, это он. Кореш, я не хочу лишь неприятий, хорошо. Нигер, да мне насрать, мы ведь черт громил и Саймон за нам за это и плачет. А, а, а. начать тебя я не уверен не разчнись конечно же ой блин черт нас три косаря. Черт, байк наверняка навороченный. Ну и безоруженный. Ломар, ну блин, иди. Иди куда идешь. Куда мы должны идти, точнее. Ну ч ⁇ Аламар, дальше вспоминаешь куда? Ты, наверное, просто вспоминаешь. Ах. Или ждет, пока прогрузится. Нет, он ждал, наверное, пока прогрузится это место, и он... Да, догоняй, Ламар, не бойся. Сколько тачек, бля... Ну и чё? Ламар, чё дальше? Хотелось так всегда сделать, извиняюсь. Я так понял, нам нужно какую-то машину сорвать. Вот. Ну, самая ближайшая, красивейнейшая. Вот вроде вот эта вот вроде как. Да не провально сейчас. Ну, чё, Ломар ничего не делала. Повторить. <звук> <звук> Ребятки. А, в одном из этих гаражей должен быть байк. Так, в этом нету. Может быть, в этом есть? Хотя, не, наверное, нету тоже. Или в этом? City Avenue. Это крест дивана Гидон из Saints Row 4. Нет, точнее, не Saints Row 4, а Saints Row Get Out of Hell. Может быть, так где-то тут он... Это байк, так, это BMX. Я на BMX больше не катаюсь, это с GTA San Andreas, извините, ребят. Если я кого-то оскорбил, то, что я на BMX больше не катаюсь. Ты бы хотя бы сказал, что где тот, а где не тот, показал бы хотя бы как-нибудь. А может быть, ну нафиг этот э, байк и просто угоним, угоним BMX, Ламар, а? Орли на воззрение у меня хоть и нету у такой тактики, но я ее попробую. Аааа! Франклин Ламар. Тут вроде бы или не тут. фиг, вот честно говоря. Где-то тут недалеко живет э -э девушка одного моего старого, точнее старого каком лин, старого там. Знакомого. Юлия. Вы потревожили жителей квартала. А, вот. То есть, Ладно, ребята, ладно. Давайте, короче. Всем до скорых встреч. Увидимся в следующих эпизодах гтахи 5. Давайте всем до скорых встреч. Пока-пока, ребят. Пока-пока. До скорых встреч. Увидимся с вами в следующих эпизодах GTA 5. Пока-пока.